Для владельцев либо же покупателей той или иной модели айфона из года в год известным остаются два вопроса. Первый, стоит ли покупать тот или иной iPhone спустя сколько-то там времени после его релиза, анонса. И второй, если этот смартфон уже имеется на руках, стоит ли продолжать им пользоваться спустя там, ну условно 3-4 года после выпуска. Сегодня в этом видео мы поговорим с вами о том, стоит ли покупать iPhone 5 в 2017-2018 годах, спустя же целых 5 лет после анонса, либо же презентации. И если этот смартфон есть у вас на руках, стоит ли им продолжать пользоваться какое-то определенное время. Поехали. Вот пока вы смотрите этот видосик, вы бы могли себе неплохо так заработать на карманные расходы, либо же кинуть ну лишние 500-600 рублей себе на счет мобильного телефона. С помощью мобильного приложения для iOS и Android Appcent это стало более чем возможным. Простой интерфейс, огромное количество ежедневных заданий по скачиванию тех или иных игр и приложений, за которые вы можете получить реальные деньги и вывести ваши средства на достаточно большое количество платежных реквизитов и сервисов. например такие как Яндекс Деньги, Киви, Вибмани и PayPal. Более того, если ввести промокод, который находится в описании под этим роликом, он же появится прямо сейчас на экране, то от меня вы сможете получить небольшой бонус на счет. Поэтому качайте это приложение быстрее уже сейчас. Итак, давайте по порядку, iPhone 5, смартфон пятилетней давности, переживший на своем веку несколько редизайнов iOS. Хотя, вам же не обязательно знать, что этот аппарат имеет 4-дюймовый дисплей Retina, 8-мегапиксельную камеру, двухъядерный, но крайне старый процессор и бла-бла-бла. Как чувствует себя обычная пятерка в середине, ну окей, почти что в конце 2017 года. В целом, на последней версии iOS 10, 10.3.3, которая является для этого iPhone, кстати, в финальной версии программного обеспечения работает смартфон крайне неплохо, я бы сказал даже хорошо. Тормоза? Ну тормоза встречаются даже и на iPhone 7 Plus, на пятерке они присутствуют, но эти подлагивания не есть критичны. Без фризов и прочих нюансов тоже никуда, но этот смартфон даже спустя 5 лет можете себе вообще представить, тянет большинство современных навороченных по графике игр, что является достойным. Касаемо автономности и количестве баллов в Антуту. с первым пунктом дела обстоят не так радужно, как хотелось бы, но пауэрбанки и чехлы зарядки нам в помощь. По поводу попугаев, да блин, ну вы что, серьезно что ли, обращать внимание при покупке смартфона на количестве баллов? Эм, ну окей, и iPhone 5 выдает порядка 30 тысяч. Рассказывать о характеристиках не вижу смысла, так как ключевым вопросом ролика остается. Стоит ли покупать, либо же пользоваться этим аппаратом, если он уже есть? Приобрести iPhone 5 в официальных магазинах уже нельзя, однако на секторе БУ запросто можно найти этот iPhone в хорошем, либо если повезет в идеальном состоянии тысяч так за 5-6, ну окей, 7, что весьма недурно. Если же этот смартфон у вас есть на руках желание менять его на iPhone 5S, iPhone SE или же 7 Ну вообще нет то пользуйтесь, почему бы и нет, относительно недавно лично держал iPhone 5 в использовании некоторое время и могу сказать, отличный яблофон за вменяемую денежку. Итак, что мы имеем, iPhone 5 в 2017 году это неплохое устройство, которое можно взять ну реально за копейки, 5-6 тысяч рублей, мне кажется это вообще не деньги для такого чудного смартфона, который реально вот ведет себя и показывает нас самой последней актуальной версии iOS 10.3.3 более чем достойно. Вы смотрели канал Apple Finder? Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока!